Здравствуйте, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София, и мы продолжаем Блэрвич, или Блэрвич, или как еще, как она там называется, не знаю. Короче, мы следим за поведением Буллита, мы вообще следим за Буллитом. Буллит, молодец. Мы что-то тут наш... наш Кассета, это обычная синяя кассета. Они думают, я не знаю, но я вижу их, я вижу их. Стоит мне их разбудить, как они следуют за мной по пятам. Таращатся на меня. Но свет... Свет их отгоняет. Со светом я в безопасности. Нужно держаться на свету. Это обычная синяя кассета. Где то Буллет? будет чё, чё, чё? Так, идём. Ну, куда ты меня ведёшь? Опа! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, где-то там. Где-то там, где-то там. Буллет, булет, булет, булет. Я вижу, вижу, вижу. Я, я, я ни хрена не вижу, я слежу за тобой. Ать, есть. Так, булет, будет булет. Где? Сзади! Что? Это нормально? Буллет, ты что меня подставляешь? Куда? Куда светить? Куда? Куда? Болит тут, что ты меня подставляешь-то? Ты же тут должен показывать, куда? Ну что ты начинаешь-то, а? Засранец! Не получишь у меня конфетки. Никакой вкусняшки тебе. Подставил меня, а? Ух, так. А, это вот тут вот у нас падало дерево, получается, да? Где-то здесь. Вот это вот дерево у нас падало, да, получается? То есть мы его можем поднять. Нас... А? It, где? Чё ч? Тащи сюда. Ты где? Булит. Нет, конечно, здорово. А куда пуль то свалил? Here, Ты где доносишься? Что? Убежал он. Подожди, у нас тут дерево. Иди сюда. Так, дерево, дерево, дерево, дерево, дерево. А как.. Э, а! Нет, тап. Держать. Э, камера, вот она. Right. Да, это оно на видео. Так, э, смотреть пленки. Так, это не то. Так, назад. Так это он играется с машинкой? Это не то. Вот тут вот. тут. из... Да да да да да да да. Еще еще еще еще пораньше. Опа. Все. Вот так вот. Нормально. Сойдет. Что? Ты где Орешь? Можно это убрать как-нибудь? Где орешь, Булет? Ты где орешь? Буллет? <с testify> где орешь? Эй, Булет! Где он? Я его не вижу. Так, подождите, где фонарик? дай дай дай дай дай дай фонарик. А где будет ты? Вон он несет. Ты где там бегаешь-то? Что? Где ты там бегаешь? Ну вот, да, вот. Может, можно? Вот зараза, да. Ну тут никак вообще не пройти. Так, чё? Говорить. А, белое дерево, о котором ты рассказывал, я его нашел. Оно и вправду тут. Yeah. Why а why чего we... бы ему там не быть? Ладно, anyway, я рядом, так что дождитесь меня, хорошо? Yeah. Хорошо, только не задерживайся. Well, like так, идем назад. Хорошо, это куда that туда. That. куда туда, да? Так, ну более я слышу, он вроде где-то рядом. Рядышком бежит. Я как-то немножечко я уже плутаю. Я, я не понимаю, где я. А! Всё, заблудились. Кап-кап-капец. со, Алис. А ты где? А, вон он. Что, что ты там нашел? Ты что-то нашел? Короче, веди меня Ты же ведь можешь Вывести меня? Так, ага Так, вот Подожди А, все-все-все а, Так, и нам нужно как-то через окопы да? а Это где? Это куда? Это сюда? Да-да-да, вот сюда Получается Правильно? Сюда куда-то Так, сюда, сейчас давайте спустимся сюда, чтобы вы посмотрели, что там. Потом... Он оставил там пули-то. А, вот тут, короче, замок, который нужно как-то... Как-то вскрыть. Я не понимаю, как он вскрывается. Абсолютно. Ну, то есть вообще... Вот, короче. Это как-то вскрывается, я как. Где буллет? Ты нормальный? Нет буллет? Или ты что, провалился? Heel. Пойдем. Развалился такой, смотрит, лежит прям. Ему говорю, пошли, он лежит. Ты чё, будет алё? Я тебя так чискать не буду. Вот это вот дерево, да? Элизабет, Лэвинг, где? Стой перед деревом. Я тоже? Что? Мы говорим, а потом мы тоже дерево? Белое, без листья, убитое черным плющом. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Alice. It was a mistake letting you come here. You wanted to You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. A? What do you want me to say, Ellis? That it's all yeah, yeah, sure that, it work. Screw you, Emmett. I don't need your help. It's you, who needs me. Ой, ну тут, короче, они орут друг на друга, что, типа, вот за какой хера, не надо было тебя допускать, ты же грёбаный псих, там, что-то вот из Эмит? этой серии друг на друга наорали. Что, у тебя там проблемы какие-то? Что да, тебя разворачивать постоянно-то? Так, опять, давай, Були. Ты мне давай нормально на этот раз показывай, вот эта тварь. Где? Тихо, тихо. Вон там, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Там, там что-то... Где? Не вижу. Вон там, увидела? Тихо, тихо, тихо. Булет! Подождите со своими смс Все? Ну, давайте смс-ки сообщение здесь же нет связи здоровье мне позвонило здоровье двигаться всегда лучше чем стоять на месте у тех кто кто не двигается 99 процентов выше шанс умереть пора пошевеливаться замечательно спасибо здоровье мне, мне, мне написало здоровье и сказала двигайся так хорошо это все конечно замечательно а идти ты мне куда Абсолютно не понимаю, абсолютно не знаю, куда идем. Обратно, что ли? Или, или подождите, или мы можем что-то там найти. Я, я сейчас подумала, может, там это где-нибудь опять висит какая-нибудь херня. Буллет. Ну-ка. Вот это вот что за место. Мы же тут были, да? Получается. Или как, легли? Мы сейчас обратно в лагерь выйдем, получается, да? Или что это за место? Что -то какое -то другое место? Какие-то другие машины. Тут мы еще не были. А, нет, были. Только что. А. Серьезно, мы могли просто вот так вот пройти к дереву и все? Это мы круг какой сделали? Ха, прикол. Так, замечательно. Тут вообще никак нельзя пройти, да? Я так понимаю. И ничего придумать. Нас вернули обратно к дереву? Нарали на нас? Зачем нас вернули обратно к дереву? То есть, получается, мы к дереву можем выйти вот как раз вот, да, вот через вот так вот как-то. Тут где-то проход должен быть. Да? Да. Булет? Где тут это? Как тут идти? Сюда проходишь? Да, тут слегка плутаем но не обращайте внимания Мы, мы, мы все равно мы, мы сможем выйти, если что, у нас есть собака Так, ладно Где Буллет? Булет. Окей, сик Покажи куда, куда мне выйти? Давай. Давай, давай будет. Давай, давай. Ну. А, ничего не нашел. А я заблудилась. Вот такая картина маслом. О! Вот он проход. Все, зашли. Сейчас мы выйдем обратно к этому гребаному дереву. Вот оно. Получается. И, значит, нам тут куда-то идти надо. Есть два варианта. Можно пройти вот сюда. Вот тут вот как раз э, машина наша будет. Ну, не наша, а просто машина. Ментовская тачка. Подожди-ка. That... Это не... Машина Ленин-то? Ну, откуда? Many... Всю... Секунду назад ее... Она была разваленной. Эмит, отвечай, я знаю, что ты там. Я нашел твою машину. Ну же, Эмит, поговори со мной. Так, ну давайте возьмем. А, свет. А, рация 03, скажи свет. Окей. Так. А, свет. Включи свет What? Че? Пары, включи их Зачем? Кто это? Прием О, можно приближать Охрененно а? Так, а сзади что-нибудь есть? Лежит нам С этой стороны А мы можем залезть в машину? Конечно, закрыто Ничего себе ты. Молодец. Ну забирай их. Дай ему вкусняшку. Вкусняшку, дай собаке. Дай, дай собаке вкусняшку. Где он там? он валяется. Bullet". Мне что, тебя мыть что ли теперь придется? Валяется он там. Все, давай ему вкусняшку. Молодец. Ты что, опять пошел валяться? А, Бдеть пошел? Ты обижен, что ли, на меня за что-то? Ну-ка. Иди -ка сюда. Иди, я тебя очисткую. Ты молодец, молодец. Он ключи от машины нашел. А это, простите меня, а это, простите меня. Да, да, да, вот так вот, потрепи его, потрепи. Все, свободен. Все, открываем машину. А, садимся. Там что-то у него лежит. Сейчас будем читать. Усиленно. Так, во-первых, вот тут что-то лежит у него в бардачке. Так, прочесть. Панель предохранителей находится под рулем. Чтобы обнаружить потенциальную проблему, проверьте следующий Предохранитель номер... Да своя катушка зажигания. Датчик вращения... А нахрена мне это? Наверное, чинить что-то будем, что ли? Еще один пропавший? А, 08-18-2... 25... 2000-й 1755 офицер Уилсон, что то что-то там скулишь-то, э, офицер Уилсон принял заявление об исчезновении Тода Макино... Вы издеваетесь, да? За что просто? Тода да, Маккинона -но на... Что, блядь? Вот Адама Брауна, согласно его показаниям, Макинон поставляла ему древесину, но внезапно прекратил поставки две недели назад. Брауну не удалось связаться с, с, с Макинон, С Макеннон, наверное, да? 18.30. Первичные поиски не дали результатов. В доме Маккинона не обнаружили. У Маккинона не было зарегистрированных проявлений. За что вы издеваетесь надо мной, да? Проявление психических заболеваний. Версия в разработке. Самовольное исчезновение. Сайт Макинана Маккинона э, сообщает, что он часто посещал заброшенную лесопилку. Дерево обрабатывающей компании Тепи Ист Крик в лесу Блэк Хиллс. Сара Уилсон, дознаватель. Отлично, это мы забрали. Ну, хорошо, запускай. Не скули там. Сцепление выжми. Это что, это автомат? Нет. Сцепление выжми. А где еще одна педаль? Не понимаю. Ну, ладно, врубай. Аккумулятор сел. Я так, это мы сейчас а, капот, да, открыли. Вот эта вот штучка чапонька, это мы открыли капот. Ну, полезли. Что, аккумулятор? Ч, плюс отвалился? Или это минус? Плюс, вот, скорее всего. Бли ближний всегда... А, хотя он развернут. Ну, хотя там могут быть еще и разные там вот, и а, другие полярности. Ты можешь его закр закрыть, пожалуйста? Закрой, я тебя прошу. Болит, а? Болит, подожди. Сейчас мы тут разберемся. Сейчас папка тут разберется. Так. О, божечки-кошечки. Панель. Ага. Предговорились, горел. Теперь понятно. Ну, окей. Нам что нужно? Прикуритель... Двадцать. А, это шестой. А, подождите. Дистанционно. Как это работает? А, короче, просто воткнем. Куда попался, туда попался, туда и воткнули. Все. Значит, катушка зажигания, это нам не нужно. Датчик вращения руля нет, управление, так, так, так. Правая парковочная фара, нет. Нет, прикуриватель, передние фары, вот они. Это седьмой номер у нас получается, сгоревший. Так, у нас 20А, шестой это прикуриватель, вытаскиваем. Вот, погнали. кажу здорово, что вы присоединились ко мне в этот особый вечер. Знаете, который час? Правильно, время для нашей ежегодной викторины. Ведущие и наш сегодняшний вопрос. Что то наделал? Элис. Нихера себе. Кажется, у нас есть победитель. Человек, не понастыршка знающий ответ. Поздравляем! Ваш приз уже в пути. Доброй ночи. Хера себе! Так. Подождите, я, я аж растерялась. А, так, мне эта смс-ка пришла. Приз! The... Опа! Шикарно! Шикарно, шикарно, шикарно, шикарно! Булит, пожалуйста, заткнись. Ни, ни на какую больше не переключается, да? Хера себе! Я это случайно? Охренеть! Подожди! Булит! Нет! Нет! Булит! будет Нет! Нет! Иди... В смысле? Нет, я хочу обратно! Подожди! Подожди, я хочу обратно! Нет! Не-не-не-не-не! Вырубите свет! А ну, блядь, твою мать! Нет-нет-нет! Твою мать, твою мать, я хочу обратно. Сука, сука, сука, сука, сука подожди. Туда реально oh, никак but... нельзя вернуть. No, really не, не не не я хочу обратно, я хочу обратно, подожди. Yeah, exactly. Так, погодь. <как> твою же мать. Не-не-не-не-не-не-не-не. не не, не, не, не, не, не. Мне только не говорите, что я не могу обратно вернуться. Идите в жопу. Нет, нет, нет, нет, нет. Заберись туда. Нет, пошли обратно. Мы можем открыть это. Блядь. Блядь. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. В смысле? Как же так же? Мы просрали, да? Не надо было... Блин, не надо было свет включать. Сука, не надо было. Не надо было, не надо было. А можно как-нибудь? Твою ж мать. А! Надо сейчас, подождите, надо подумать. Да, буллит уже увидела то, что я тут ношусь а туда-сюда. Пусть... Я, я в панике, в психозе, пытаюсь что-то что-то сделать. Твою ж мать, твою руку твою... Да, Вообще никак, никак, никак. Твою ж налево. Вообще никак. Ну-ка. Получится, нет? Ну-ка загрузить. Горящие фары. Вот это вот, да? Я их уже врубила тут, получается. Ну-ка давай, перезагрузим. Я просто не я, я не смогу с этим смириться. Есть! Есть! Есть! Wait here, buddy. Да? Да? Так, подождите. Мне сообщение еще не, не приходило? Нет, еще. Ничего, еще, сейчас, сейчас сделаем. Я еще хотела просто посмотреть, еще повнимательней. Так, это мы тоже забираем. Ключ уже вста вставляем. Так, погнали. Я, я бы просто не смогла смириться, если бы мы просрали вот это все вот дело. Так. Все, открываем багажник. Подключаем багажник. Ну, типа, блин, подключаем. Подключаем этот самый аккумулятор. Давай. Ну, как правило, ближний всегда плюс. То, что минус, это можно кинуть на саму тачку. Вот. <звес> <с Cocaine> <с twitch> так. Рация сейчас может работать? Да. You давайте, давайте, да мне вот, присылайте смс Ваш приз уже в пути. Доброй ночи. Отлично. Так, сообщение приз. Да, отлично. Так, а что у нас? Катушки зажигания это не нужно? Датчик вращения руля тоже не надо. А -а -а, третье. Так, управление электроникой. Дверные замки. Не надо. Так, парковочная фара, подсветка номеров, подсветка номеров, прикуриватель. Ну, у нас получается, да, мы вот это вынимаем и с прикуривателя Малышко. вставляем сюда. Ладно, вылезаем. Будет у нас чисто такая успокаивающая музыка. Подождите. А, по-моему, вот в эту вот сторону, да? Или нет? Да, вот сюда. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот-вот, вот, вот. Сейчас мы тут взломаем, взломаем замок, все будет хорошо. Все. Бункер, бункер, да, ты его уже видел, не, не прикидывайся. Узнаем. Да. Да, детка. Опачки, как вам такое? Внезапное разгадывание загадок. Сама в шоке, вот, реально. Я. Это что? Прочесть. Они здесь уже так долго, что уже забыли, кем были раньше. Едва живые, едва в сознании. Даже если кто-то пройдет между ними, они не заметят, они ничего не слышат, они практически слепы. Движение привле привлечет их внимание, если подойти слишком близко, но только свет их будоражит. Свет причиняет им боль, оставишь их в покой и они обратят внимание». А, оставишь их в покое, и они не обратят внимания. Но если заставить их страдать, они не успокоятся, пока не доберутся до тебя. Я не против. Я заставляю их чувствовать мои страдания. Какая прелесть. Так, ну погнали. Что тут? Что ты хочешь? Что это? Я должна что-то вставить сюда? Именно вот сюда. У меня нет никаких идей. Какая прелесть. А, подожди, у меня фонарик есть. ч я туплю-то? Так, фонарик. Это какой-то бункер, вот реально, с бомбами, с гранатами, со всеми этими делами. Что-то тут еще есть, кроме вот всего этого? Может, я что-то пропустила? Может, в записке там что-то написано? Ну-ка. Давайте записка. Полицейского, плакат пропажи мальчика, записка свет, боль. Так, нет, она никак не крутится. Хм. хм, а что сюда вставить? Провод, может, какой-то? Мне показалось там. Что... Опа, знакомый котик. Знакомый котик. Знакомый котик? Это привет от Лэйр Софира? А? Как вам такая отсылочка? Кто бы мог подумать? Блин, это я не понимаю. Если это... Это, же, это, разраб... это получается от, раз... от разрабов Лэйр Софира? Если это так, то капец. Если мы уйдем отсюда, то уже не вернемся, скорее всего. Как бы, зная Лэйр как он работает. Если ты где-то что-то проипал, то значит ты где-то что-то проипал. И все, И с этим только смириться. Я не знаю, что сюда воткнуть надо. Может, из этих проводов что-то вытащить? Я не понимаю. Может, что-то там поменялось? Буллет, ты как нормально? Почему ты буллита с собой туда не берешь? Мне очень интересно. Ч-то не то. Почему ты не берешь Буллет с собой туда? Вот как бы да, вот это вот оно в центре. И что что ты хочешь? Может быть, надо было вытащить какой-то предохранитель и притащить сюда? Ну, типа, там же есть э, какая-то электроника или что там? Или что это? Что это вообще такое? Сюда нужно что-то вставить, да? Я не понимаю. Я не понимаю, не слышу. Оно никак не щелкается, никак не взаимодействует. Я просто, получается, открыла эту крышку и все. Ладно, есть вариант. А, вариант называется гу гуглить. Гуглить, гуглить. Где мой телефон? Куда его сумму? Вот он, вот он, вот он. А, как это у нас игра называется? Blair Witch. Blair Witch. Так, не туда. Blair а, Witch. Так вот, а, Смотрите. А, Включить его можно только после прохождения игры с завершением всех сюжетных заданий. Или же если при первом прохождении игры вы не захватите 12-вольтовую батарейку. Пам-пам-пам! Возвращаемся. Возвращаемся. Точнее, я возвращаюсь, вы ждите, сейчас встретимся тогда в бункере. Да. А okay. хотя... Девочки, господи. Я, я тут пытался найти какое-нибудь тань, да, еще что-нибудь. Так, давайте попробуем сейчас вот так вот просто тут повернуться, посмотреть. Есть... Мы, по идее, не можем уже больше ничего вытащить, да? Ну-ка. Okay. Сейчас проверим. Чисто проверим. И убежим. Ну-ка, а еще раз я смогу? Нет. Прежде загружать. Ладно. Блин. Я только сейчас прошла до конца. Типа, однако, если вы при... При первом прохождении игры вы не захватите 12 вольтовую батарейку, которая понадобится для включения радио. То при повторном прохождении вы не включите радио. Как правило, батарейку трудно пропустить и не заметить, а понять, что вы ее по подобрали просто. Она бесполезна на протяжении всей игры и при повторном запуске отобразится в вашем инвентаре. Блин! Блин! Короче, сейчас мы вон то радио в бункере никак не запустим. Как-то так. Как-то так. Тут 12 вольтовый, ничего нету такого. Ну, короче, все, возвращаемся обратно к машине. Пошли со мной. Все, возвращаемся к машине. Короче говоря, все, мы все посмотрели. Э, почитали вместе с вами. Да что ж такое меня засосывает в эту херню. Что такое? Несмотря на. Пойдем со мной, пошли со мной. Вот, короче, это при первом прохождении, когда ты в первый раз проходишь игру, тебе нужно где-то найти и подобрать 12-вольтовую батарейку. Yeah, вот, и только после этого ты, проходя игру во второй раз, можешь. Включить радио. А сейчас нет. Сейчас мы просто увидели это и все. более дружище. И я уже совсем спятил, да? Да, есть чутка, есть чутка. Да, я тоже так думаю. Че ты там, тепкаешь? Пойдем. Не знаю, куда я иду. Я просто иду. Куда то иду? Куда ты иду? Ну, короче, это реально, это очень интересно, внезапный такой вот поворот сюжета. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ну давайте... Приз, во-первых. Нормально. Привет, я постоянно натыкаюсь конечно на твой автоответчик. Ладно, я просто звоню, даже не знаю, правда, просто часто думаю о нас в последнее время... Ты меня избегаешь или до сих пор в лесу? В лесу, конечно же. Ладно, так. Не знаю, правда, просто сейчас я думаю, она в последнее время. А это уже было. Задвоенность. Позвони, когда сможешь. Пока. И все. Доктор. Здравствуйте, хочу напомнить о визите Эрсойер. Ну-ка, шериф. Он вышел из больницы просто, просто чтобы ты знал. Не надо бы об этом подумать, доктор. Напомните о визите, а? Шериф. Ты можешь приехать в участок? Это, наверное, как раз по поводу собаки. Он когда отдавал собаку, да? Доктор. Ничего страшного, давайте перенесем на час раньше. Эр Я только что видел странное видео. Там была женщина с пустыми глазницами. Она стояла в спальне. А, я кое-что заметил Это была твоя спальня Ночью она заберет твои глаза Если хочешь выжить Перешли это сообщение пяти людям Ветеринар, напоминайте Давайте ему по Одно... Что? Давайте ему по одной, наверное Пятисот миллиграммовой Капсуле дважды в день По какой капсуле? У меня есть? Это частая проблема чистокровных пород, особенно э, бельгийские... бельгийских малинуа. Но ну, не беспокойся, ничего серьезного. Ты у нас бельгийский малинуа? Это что вообще такое? Конечно, заезжайте ко мне в офис, я покажу, как это делать. Пиццерия, акция, только сегодня скидка 30% на третью пиццу, закажи сейчас. Надеюсь, все в порядке. посмотрите, когда будет минута. А, вот, это уже вот туда, вот это уже наша. Так, ну давайте Джесс позвоним. Подожди, а что у нас еще есть? Контакты автоответчик, Джесс, Аллан какой-то, Эшли, Доктор, пиццерии, Кит, Оливер, Роско, Шериф. Ветеринар, давайте ветеринар позвоним. Ветеринар клиника Рокко, доктор Риба. Слушай, чем я могу вам помочь? Привет, это я Элис. Элис, мальчик мой, не ожидал, что так скоро позвонишь. Что-то с булетом? Опять ухо шалит? Нет, все в порядке. Я просто, знаешь, неважно. Извини за беспокойство. Так, нет, нет, нет, нет, нет, мы еще не перестали развлекаться с телефоном. Куда это его? Так, вызовы. А, подождите, нет, нет, нет, не вызовы. А, сообщение контакты. Так, а, это... а Ну-ка. В что-нибудь есть? Она же натыкается постоянно на автоответчик? No вот это вот странно. Почему нету? Джордж, мне сказал, что она постоянно на натыкается на автоответчик. Так, Аллен, кто такой Аллен? Линия занята, еще вот. Эшли. Вот такая Эшли. Так доктор кстати доктор тоже это пиццерия ну-ка да ладно здравствуйте пиццерия Надана. лучше писать в буркер ствили что желаете ничего извините значит до пиццерии мы дозвонились. Ладно, погнали дальше. Так. Пиццерия, кит. Что еще что, что, что за кит? Так, ладно. Оливер. А вдруг сейчас что-то интересное. Просто Роско, Роско. Что-то знакомое, что-то знакомое, Роско. Так. Шериф. О! Набор номер времени недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Похоже, что, знаете, тут проблемы? Так, вот это вот нехорошо. Так. Э, Сильвестр. Давай, Сильвестр. Занята линия, да? Ассоциация ветеринаров, да? А ветеранов, наверное. Э, секретарь комитета ветеранов. Мы позвонили в комитет по делам ветеранов США. Сейчас мы не можем принять ваш звонок. Для получения информации по вопросам ветеранов нажмите один. По вопросам гибели погребению ветеранов нажмите три. По другим вопросам, пожалуйста, оставьте сообщение. О, зараза. Да ладно, чё? Подожди, нет, подожди, подожди, подожди, подожди, я еще не закончу, не закончу. Мы, мы сейчас все проверим, сейчас. Так, это Роск, Шериф, Сильвестр, ССС, СС, ветеринар и все. Автотехник, ну, Джессики звоним. Че? Мы можем идти пока? Нет, не можем. Джесс. Джесс ты что тут, рано? Uh, no. Рано? Почему? Ты не хочешь говорить? Нет, нет, нет, просто рад услышать твой голос. Послушай, прости, пожалуйста. Кажется, я только и делаю, что извиняюсь, а потом опять говорю какую-нибудь глупость. Да. А я всегда возвращаюсь за добавкой. Махай, какой-то. А мы бесконечно моржим друг другу голову. Не можем прекратить. Вечные двигатели идиотизма. Наш же подключить к сети, электричество, хватит на маленький городок. Но если нам это за это будут платить... У нас же было все нормально, правда? Да, наверное. И что случилось? Не знаю, Элис. Жизнь, случилась жизнь. Да, скорее моя, чем твоя. Эй, не увлекайся самоедством. У тебя есть работа, помнишь? Да, пожалуй, на буду приступать. Потом перезвоню. Ладно? Ловлю на слое. Ну-ка, что это ты там забегал у меня? Болид, стой, стой, стой! Или ли дело, что хочешь, конечно. Ну и куда ты понёсся, буллет? Я в твою мать! Ты не охренел ли? Слышь? Буллет, я маю! Ну? Куда ты меня притащил? Что тут происходит? Я тут стояла, играл с телефоном, звонила там всем подряд. будет ты где? А, ah, ah, вот, господи. Так, подождите, давайте еще чуть-чуть поиграемся с телефоном. Там, там же чуть-чуть что-то было. Игры, настройки. Тема. Леди, кот, самолет, машина, люди, собака. Щенки. Леди, собака. А -а -а -а! Подождите. Что там еще есть? А -а, тема. Леди, Кот, самолет, нет, машина, люди, собака, щенки. Ну-ка. О -о -о -о. Ну, давайте собаку поставим. Я так думаю, это единственное, кто, что, что тебя это самое беспокоит сейчас, это собака. Рингтон, по умолчанию. та та та та та та та та та та та та Давайте пятую симфонию. По-моему, это огонь. Во, вот так хорошо, да. Обратно. Яркость, беззвучные кнопки а, по умолчанию. Нет, нормально все у меня все устраивает теперь. А игры? Кобра. А, да ладно, это вот червячочек наш, который, да, может полз через стены. Ну надо это самую психику немножко расслабить от всего, посидеть, потупить в телефон поиграть. А ч нет-то? Да? Когда да? Ну что чуть-чуть поиграем. Давай до 10 доберем. И вс ⁇ И пойдем, бля. О. Ну. Вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ А это что? Шутер делюкс. О, такая была она, Дэнди. Да что ты ни по кому не попадаешь? А -а -а! Ну, хоть попадать начал Ну, а что, очень неплохо, очень неплохо Мы молодцы Так, а что это? Супер Рекс А, он может пригинаться А вот это, что было за звездочка? Это типа как э, динозаврик, да, когда этот самый Google у нас ложится. Блин, ну ладно. Что еще есть? Все? Ничего? Офигенно. Песель у нас тут, отлично. О, поиграли, все. А, мы совсем разобрались. Немножечко. Немножечко полегче стало. Надо его потискать, наверное. Ну-ка, иди-ка сюда. Maybe later. В смысле позже? Он что-то нашел? В смысле, позже? Вот он чешется сидит. Почему не подходящее время? Ладно. Схерали. Бань погорела. Древянная была? Ну Пойдем тогда, окей. Ладно, просто вперед. Ну, что-то там будет. Ты будешь что-то найдешь или как? Да, да, да. Понесся, смотрите, понесся. Ну давай, пуля. Так, сохранение у нас прошло. Так, он что-то нашел. Что? Две цепочки любовью, Обе глубокие мужские. Один из них был босой. Странно, да, смотрите. Вот и вот. Да, будет. Иду, иду, иду. Так, это что? Курищик. You, sure так, от меня ты можешь спрятаться Но сигареты тебя доканают Ладно, идем дальше Что ты там нашел? Что ты там нашел, А Сколько времени-то? Oh, Ой, уже заканчивается Хороший мальчик, ну okay. подвинься oh, sh -sh -sh. Okay, Shh, right. Все в порядке, малыш Мне это тоже не нравится Давай-ка so посмотрим и мы... Господи Иисусе, твою мать! Там тело, труп. Нет, нет, не может быть. Эммет, мы же только что... Ой, же же тон наш, да? Не понимаю. Фу, бля, как отвратительно. Это не страшно, это противно. Леннинг. О нет, ты такого не заслужил. Вот дерьмо. Убийца снял его скальп, чистые надрезы, вероятно посмертно. Господи, с левой стороны, вон там, вот видите, вот тут, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, снято, вот, тут вот. Рана на шее глубокая, а голова, боже да, она еле держится, ну да. Левинга, он был его достоин, как никто другой. Все, все, все. все, я надеюсь, все, уйди оттуда, уйди. Леннинг был матерым копом, опытным. Он бы не дался стать себя врасплох. Должно быть, он знал убийцу. А нет-то. Кстати, вот лопата рядом с ним лежит. Его лопаты по гору что ли, ударили? Я правильно понимаю? А потом били лопаты, получается, да? То есть даже не то, чтобы сняли с него скальп, просто, видимо, туда ударила лопата. Охренеть. Ну, такое себе, такое. А что у него в руке? Камень. Это камень у него в руке? Он держал камень? Помимо фотографии. Ну, да. Да, уж такое вот себе приключение. Так, ты кому-нибудь сообщишь, кстати? Can anyone hear me? Мы же на второй? Кто-нибудь есть? Кто-нибудь меня? No, На, никто, никто, никто, никто тебе не ответит. А что, если... Сеть, кстати, ловит. Ну-ка. Телефон у него? А, -а, -а. а это странно, мне кажется. Я Элис, Элис, ты там? Yeah, yeah, да, итальяне. Uh, не надо было звонить мне просто, хотелось услышать твой голос. Okay. Что-то явно случилось, поэтому скажи сразу, okay. ладно? Okay. Я начинаю волноваться. No, no, Нет, не, не нужно, нужно, просто стал не по себе. Но мне уже лучше, правда? Честная пионерская? Честная пионерская. Я перезвоню пока. Я просто не знаю, а кому звонить-то? Нужно же ведь кому-то доложить об этом. Ладно, с этим мы разберемся потом. Сейчас уже пора заканчивать. Прям пара-пара-пара. Вот, спасибо за то, что были со мной. за то, что... Давайте вот так вот. Куда-нибудь туда будем смотреть. Ждать.